И уже 31-30 декабря привести кольца. И уже зимой мы начали проход. И вот именно 10 метров удалось пройти. И вот это обрушение которая должна была обрушиться туда, удалось убрать. Mm -hmm. Сейчас еще осталось 10 метров, то есть глубина 20 метров. Вообще, mm -hmm. это уникально тем, что наши, именно в Москве, например, есть те, которые занимаются колодцами, они только делают новые колодцы. Но старых колодцев никто никогда не устанавливает, их засыпает. В этом именно то, что он уникален тем, что нам удалось с Божьей помощи, только с Божьей, все-таки сделать... Аварийное состояние остановить и не дать обрушиться ему. Вот. Но сейчас мы немножко застряли, потому что надо зимой проходить, когда воды нет, вода идет, mm -hmm. и постоянно люди мокрые. Mm -hmm. Работают два Владимира. Вот такой интересный момент. Камушек батька Серафима, который большой мы его прозвали, а так то он благословлен по преданию батька Серафима как соров. Вот. То есть я говорила о том, что благодать Святого Духа сошла вот этого монастыря на этот камушек. Каждым годом он растет все больше и больше. Есть тут также около этого камушка недалеко родник по его благословлению, Он исцеляет. Был такой случай, что он исцелил. 24 года был человек психически ненормальным, и он был исцелен именно на этом камушке и на этом роднике. Мы его провели через аллею, провели через малые камни, когда пришли вот к этому камню, который благословлен как Дивеева, мы говорим, вот этот батюшка серафим камушки, говорит, говорю, я без вас знаю. Когда мы пошли его стали обливать, он вдруг в воздухе вот так крутанулся. Я говорю, ты стой, говорю не крутись, а мы тебя обольем. Облили когда, и друг, говорит, ощущение такое, как будто с меня пелена сошла, а он был где-то с этого Новосибирска. Он говорит, а где я нахожусь? Я говорю, ты находишься в лесу, у камушка Бачки Серафима. Он говорит, как? как? Как говорит, я сюда попал? Я говорю, не знаю, вот тебя привезли. И, в общем, вот он исцелился здесь мгновенно, вот когда искупался на камушках бачка Серафима, на роднике. Вот такой Господь чудо показал нам и ему. И потом он шел, и все время, пока мы пешком шли, мы шли пешком до этого камушка, он пел богорочную молитву. Откуда он их знает? Я не знаю, но он их пел, понимаете? Постоянно молился. Вот такой чуть Господь показал, именно Божие. я Про, ну, да, тебе про конец, про конец света, скажите. А? Еще. а да, вот было такое еще предание есть о том, что когда этот камень вырастет, и будет выше человеческое родство, то тогда будет конец мира. Вот есть такое предание. А растет он быстро, да? Растет очень быстро, особенно после 2000 года, мы наблюдаем, что он очень начал быстро увеличиваться в размерах и ширину, и в длину, просто немыслимо рост, и так один молодой человек сказал, что он растет как гриб, когда увеличивается. На самом деле именно вот такой рост его идет. Потому что я вспомнил, когда мы приехали, он мне по пояс, это было вот где-то 6 лет назад, сейчас он вот так по грудь уже. То есть вы представьте за пять лет какой рост идет очень удивительно, что он еще, ширину видит как бы корабль, с этой стороны можно посмотреть как корабль, да, вот с этой стороны, а так он похож, вот образ необычный такой, как будто холм. Я о нем рассказываю, что вот он именно на нем, как на Говоре Господне, дважды сходил огонь, это тоже необычайно, такое кажется, явление нигде не было, как на этом камне. Он исцеляет от рака, то есть от любых так сказать, болезней, которые человек приходит и молит ему. А еще он тем интересен, что он очень теплый, вот даже вот сейчас вот возьмите, да, он теплый. И вот я рассказывала, что когда мы с батюшкой Сергием молились, то от него сходили клубы дыма, как бы, вот зрительно прямо они появлялись. И они как бы вот так за вихрениями вот такими шли, так вот, как... Интересно, очень необычное было явление. Я думал, мне это казалось. Оказывается, на самом деле такое было. То есть он тепкий камень. Видно, исходит от него огонь невидимый, который... Сила какая-то. То есть смотрит молитву. И то, что он благословляет. Мы не знаем. Но Господь помогает. Мне. Виден вот рост камня. Из... Да, выход, выход его из земли. Как раз вот такое большую расстояние как бы. Он вообще-то необычайно. Он даже форму меняет. Вот что самое интересное, если вот я покажу тебе камень, да? Он меняет форму. У меня фотографии есть. Снятые именно лет пять назад. И вообще чудо какое-то. У меня такое ощущение иногда бывает, когда у нас вещей... ...плохо. Пусть приоткнуйте ее. Шоворок всегда было прикрыто, вот так. Да, нет, нет, не сильно так. Надо просто палку поставить. Да вот. вот кружечкой, может быть, Да, да Тогда сиротовод уходит, и она, это нормальная вода. А сиротоводитель? А да, пустит. ну вот его сделали в этом году, кто-то сделал, вернее в том году, осенью. Вот это родник был раньше, родник, он где-то вот отсюда, когда был, отбьет, вот отсюда идет родник. Вот. И здесь бьет родник. Вот. И благословенно а, видно, или просто освещен, то, что молитвым батюшки Серафима. А лесорубы, так как они здесь рубили лес, и они срубили вот этот вот колодец, для того, чтобы удобно было им пить. Может, пить неудобно не было? А когда православные, поставили а пьет, православные да. да, когда заметили, что вода исцеляет, люди исцеляются, то сделали вот это уже вот сверху вот этот крышу и крест поставил и поставили, поставили до да, на этом месте ну а господ сейчас являет чудеса тут, кто купается я на первое тут купаюсь я чувствую такую силу поддержки укрепляет меня силы дают здесь вот вода когда много да а? вот здесь когда здесь вода нет облейся. это вода такая когда здесь вот дырочку не делать Я раньше тут вот сделал дырочку вот, михаил тут батюшка у нас тут один <кх> в кавычках вот он это Вода утекала постоянно. Он, ну, видите, сделал специально, чтобы она утекала. Таким образом она как бы очищалась. Значит, вот воды мало в этот раз, никто не был. Вода, когда мы приезжали, была вот столько, прям чуть не ну, такая высота большая. А сейчас очень-очень обмелел, намного. Ну, ее быстро, конечно, когда обливается, ее моментально нет. Вот двое-трое приехали, и всей воды уже нет. Но ее чистили в этом году ководись. Две минуты осталось. Скажите, да, две минуты? Да. Ну а что, Давай оставь что ты сказать, ради закон. Бога на царский скидку, хоть на алейку, на алейку. На на на на Дещерпать нам источник вдохновения в словах божественной любви, что мира драгоценна для души. О Божья благодать. Никого не осуждать. О Божья благодать. Умом России не понять. а Божья благодать хочет всех спасать. Не надо здесь красивых слов. И так все видно, и ясно и без слов. Да, я, конечно, не царь Давид и не мудрее Соломона. О божественном вдохновении, соедини меня с собою. На исохшую землю наших сердец дождик благодатный не спасла нам Творец. Это дивное знамение Небесного Отца, чтобы мы уповали на милость Христа. На... Люблю тебя, Россию, но любовью неземною. Пусть это будет тайною между мной и тобою. Пока на небе солнышко, и птицы в саду поют, и дети в детском садике играют и поют, так значит есть надежда, и вера тоже есть. Будет, как и прежде, с любовью воскреснет Русь. Еще стихотворение афонских монахов. Недалеко уже этот срок, и это к вечности дорога, помни великий тот урок, познай себя, познаешь Бога, познай откуда ты и кто, зачем пришел, куда идешь что ты велик, что ты ничто, что ты бессмертен и помрешь. Все. Аминь. Спасибо, Господи. С нами твоего Я любила, душа Все, с Брать, а там вот говорили, а там говорили, а там говорили, а, а, -а, -а, -а. А здесь был это, царский скит, и в этом, на этом месте как раз в 1927 году была эгумене настоятельница Александра, этого царского скита, да? И ее как раз вот в этом месте мучили, и, и, и полуживой закопали ну, по преданиям, так вот, по рассказам, стоя именно на этом месте. И где-то пять лет назад, когда устанавливали столб на этом месте, был провал и обнаружили склеп, и в нем нетленный глоб. вот Очевидцы рассказывали, и его обзвинули ну, на другое место, там была ниша, и засыпали галькой. На этом месте все равно установили этот электрический столб. Вот так мы узнали, что здесь находится нетленный глоб. Но некоторые говорят, что здесь похоронена схима монахиня Арсения прозорливая, которая была на царском скиту но по другим рассказам говорят, что здесь похоронена именно настоятельница царского скита это игумени Александра Биевна. вот этот крест именно и поставили недавно рабы Божьи неизвестные что отметить место захоронения а это место именно от алтаря царского скита так как царский скит вы видите его нет, он был уничтожен вот, по камушкам, а само место отметили как алтарное место. Это алтарь, это в честь видения Божьей Матери, знамя, это видение Божьей Матери, и второй алтарь, который здесь был, это знамение. По предположению, был и третий алтарь батюшки Серафима Саровского. Вот, вот это место как раз единственное, что осталось от царского скита, это трапезная. Между трапезной и вот где мы находимся на этом месте именно храма, находилась, вот, где находилась колокольня с медным, медными колоколами. Она соединяла храм и трапезную. Вот все, что осталось от царского шкета. Давайте. Да не Господи, Иисусе Христе, потому что она идет, как бы отстал только. Знаешь, да потише может идти, вот а то она отстала. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нагрешных. Господи Иисусе Христе, And my I'm telling